Казанский федеральный университет начинает празднование своего 215-летия масштабной просветительской акции, которая будет проходить в течение месяца. С 25 октября по 29 ноября в 18 городах и поселках Татарстана. Так, первая из серии научно-популярных мероприятий состоялась 25 октября в поселке Апастова. В акции «Научный десант КФУ приняли участие студенты, сотрудники и преподаватели Казанского университета. Опастовый, во-первых, конечно, наш подшифный район. Поэтому мы здесь, и, в общем -то, я думаю, не случайно встретили такой теплый прием. Друг за другом идут мероприятия, и люди постепенно в узнают и об университете, и расширяют свой кругозор, что-то новое узнают. Вот это очень здорово, в общем-то. Я думаю, такие вот вещи, они, конечно, особенно у молодежи вызывают большой интерес. «Научный десант КФУ» — это научно-популярная лекция 13 институтов, одной высшей школы, одного факультета и двух филиалов КФУ. Выступления творческих коллективов, консультации приемной комиссии и различные интерактивы. Мы берем соль, вот этот дихромат, наливаем туда спирт и поджигаем просто, и это как извержение вулкана. В этот день представители КФУ прочитали собравшимся две лекции. Когда мы подбирали наш лекционный материал, мы ориентировались на все-таки профориентационное направление. И первая лекция у нас была про профессии будущего, вторая лекция, которую прочитала я, она была про умение себя презентовать. И сейчас, на мой взгляд, тоже не менее важная лекция, она больше касается, конечно, безопасности жизнедеятельности. Сейчас наш преподаватель Институт фундаментальной медицины и биологии рассказывает об оказании первой медицинской помощи. Кроме лекций, школьники Апастовского района смогли посетить мастер-классы по арабскому языку и хинди, а также мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, стать участниками интерактивного квеста «Химия» на улице Лобачевского и увидеть несколько интересных оптических экспериментов. Я думаю, ученикам нашего района эти лекции, мероприятия, интерактивы, мастер-классы очень понравились. Надеюсь, наши школьники, наши старшеклассники будут поступать в КФУ, будут получать профессии будущего. Большое спасибо. Это было очень полезно, это было очень интересно и очень увлекательно. Я рассматриваю поступление в Казанский федеральный университет и в будущем, надеюсь, буду студенткой. А Я приложу все усилия, чтобы попасть и учиться в Казанском федеральном университете. Школьников обучили навыкам работы на тренажере для эндоскопической манипуляции, а сотрудники Музея истории Казанского университета продемонстрировали увлекательные головоломки. Впереди у нас еще 8 городов, а следующая остановка будет в Лениногорске. Там такая же обширная и суперинтересная программа. Тоже надеемся, что к нам придет очень много школьников, потому что в первую очередь, конечно же, все наши интерактивы и очень популярные лекции направлены именно на них, и им, наверное, будет очень интересно. Кроме того, у пришедших на мероприятие была возможность узнать, как поступить в КФУ и как получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Валерия Муратова, Тимур Табаров, Универньюз.